Как хорошо, никуда не спеша по весенней аллее топать и смотреть, как сияющий рыжий шар снег последний умело топит. Как хорошо, никуда не спеша наслаждаться веселым свистом конопляночки юркого малыша и фальцетом скворца артиста как хорошо никуда не спеша любоваться природой вешней и зажмурив глаза глубоко дышать ароматом деревьев здешних и под звуки весны за шагом шаг находить величие в привычном и понять, что только лишь не спеша можно жизнь прожить на отлично».